Всем привет! Видимо этот приятель решил стать одним целым вместе с природой. Похоже, что отцу этой девочки нужно срочно вызывать экзорциста. Если вы хоть раз в жизни собирали ягоды, то должны отлично понимать всю боль этого парня. Настоящий друг всегда поможет тебе в беде, но это не точно. В следующий раз этот парень точно не будет экономить на грузчиках. Такого улова он явно не ожидал. Когда сама судьба указывает, что лучше не проводить эту вечеринку. Этот парень знает секрет, как заставить работать телевизор. Mary, вот что называется крученый удар.